Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео мы рассмотрим пошаговый процесс удаления страницы Facebook. Бывают несколько причин, по которым необходимо удалить страницы Facebook. Ну, во-первых, да, вам просто надо ее удалить, потому что она вам мешает, она вам не нужна, вы от нее не показываете никакой рекламы, либо вы хотите создать абсолютно новую страницу Facebook. Также есть какие-то ограничения на этой странице, и вам надо ее удалить, чтобы модерация в следующих рекламных кампаниях, которые вы создавали, проходила нормально либо а, сам Facebook уже заморозил эту страницу, и вы не можете ее, в принципе, опубликовать, потому что на ней были какие-то нарушения. А, также рассмотрим процесс и отличие удаления страницы Facebook, когда она привязана к бизнес-менеджеру, и когда она просто на вашем личном а, физическом аккаунте, а, с помощью которого вы показываете рекламу. А, есть определенные моменты и нюансы, когда у вас страница из бизнес-менеджера не удаляется сразу, да, то есть дается 14 дней для того, чтобы она была удалена. Это тоже рассмотрим подробно. Ну и также у вас количество страниц, которое вам позволяет создать Facebook, оно тоже ограничено по количеству. Если вы достигли его количества, то и вам необходимо почистить, так сказать, эти страницы. Тоже этот процесс рассмотрим. Рассмотрим на примере наших нескольких рабочих аккаунтов. Будем удалять и обычные страницы, будем удалять страницы, которые были в бизнес-менеджере. Пошагово рассмотрим весь этот процесс. В том числе и отвязку администраторов, и некоторые правки в этих страницах, которые необходимы для их отвязки. Итак, сейчас этого вида переносимся на скринкаст экрана монитора, где я пошагово продемонстрирую, каким образом это сделать. Переходим. Итак, каким образом удалить? страницу Facebook. Вообще. Вам для начала надо перейти на страницу, которую вы хотите удалить. Я это делаю через интерфейс Facebook Business Manager. Вы можете делать из интерфейса физического лица. Открываете страницу, с которой вам необходимо провести удаление. И затем переходите в раздел «Настройки» этой страницы. Мы уже в новом интерфейсе Facebook, поэтому будем действовать таким образом, как это есть в этом интерфейсе. Итак, вот наша страница, которую нам необходимо удалить. Вам необходимо перейти в раздел «Настройки». После того, как вы перешли в раздел «Настройки», лучше всего перейти в раздел «Роли на странице» и убедиться, что у вас, кроме вас, здесь никаких администраторов больше нет. Если есть какие-то другие администраторы страницы либо роли управления страницей, я вам рекомендую удалить перед удалением, перед удалением страницы, отключить от этой страницы, то есть лишить их прав управления этой страницей. Сейчас у нас погрузится, и мы увидим, что здесь у нас... Один пользователь, от которого мы сейчас зашли и делаем эти изменения. Для того, чтобы удалить, как только мы убедились, что других администраторов здесь нет, вам необходимо перейти в общие настройки в это меню. У вас откроется раздел с общими настройками. И в самом низу есть пункт «Удалить страницу». Нажимаете на него и выбираете навсегда удалить страницу. Есть уведомление. Мы подтверждаем, что мы хотим удалить. Восстановить не будет представляться возможным. Страница удалена. Итак, продолжим гайд по удалению страниц ненужных. Мы находимся на главной странице профиля. Вот это в момент, интерфейсе Facebook. То есть не на самой странице, а на главной странице Facebook вашего профиля. И у вас есть слева выпадающее меню, где нам необходимо найти пункт «Страницы», перейдя в который, мы займемся удалением тех страниц, которых нам необходимо удалить. Вот он список здесь в миниатюре. И развернутый список посередине экрана. А Занятие по робототехнике. Мы хотим удалить эту страницу. Она нам не особо нужна. Рекламные кампании <свят> на ней уже давно не работают. Поэтому нам лучше ее удалить. Итак, также переходим в раздел «Настройки», проверяем, есть ли у нас другие администраторы этой страницы. Удаляем администраторов, которые у нас здесь есть, другие. Подтверждаем своим паролем. И после этого возвращаемся в раздел «Общие настройки». Пролистываем список вниз и переходим в меню «Удалить страницы» навсегда удалить страницу. Подтверждаем. И подтверждаем уведомление, что мы хотим удалить страницу. Итак, страница удалена. Повторим это действие с другими страницами, которые нам нужны. У нас также есть страница «Профессиональный клининг. Видеонаблюдение Тольятти. Обновим. Сейчас видим, что занятия по робототехнике отсюда уйдут. Так как страница удалена и у нас нет доступа. Перейдем на страницу видеонаблюдения Тольятти. Для того, чтобы удалить ее. Также переходим в раздел «Настройки», проверяем раздел роли на странице» на наличие других администраторов. Администраторов не находим, переходим в «Общие настройки» и спускаемся вниз в меню «Удалить страницу». Подтверждаем, проделаем уже привычное нам действие, видим, что страница удалена. Переходим к следующей странице на удаление, и это профессиональный клиник. От этой страницы реклама не запускалась, в принципе. И мы также хотим ее удалить. Переходим в раздел настройки. Сразу переходим в раздел удалить страницу в общих настройках. И вот смотрите, вот как раз тот, тот, тот случай, когда... 14 дней нам дается на то, чтобы подумать, нужно ли нам ее удалять, либо ее все-таки оставить. И если вы удалите свою страницу, то никто не сможет видеть или найти ее, как только вы начнете удалить, у вас будет 14 дней на то, чтобы ее восстановить. У нас были рекламные активные кампании, привязанные к этой странице. Проверим наличие администраторов дополнительных. И вот с чем связано то, что мы хотим ее удалить. Эта страница, владелец страницы является бизнес-менеджер. И а, у нас в этом случае выдается 14 дней для того, чтобы мы если мы изменим свое решение. И, как видите, здесь мы можем только перейти в просмотр бизнес менеджер, если у нас есть доступ к этой странице. И также мы здесь можем редактировать других администраторов, которые обозначены как администраторы бизнес-менеджера. Поэтому мы удалим сейчас и подтвердим удаление второго администратора. перейдем в раздел «Бизнес-менеджер» этой страницы и посмотрим возможность быстрого удаления именно через «Бизнес-менеджер». Видите, что есть сразу вырисовывается структура, то есть мы перешли а, посмотреть а, через а, меню управления страницей. Роли на странице и перешли а, в раздел, а, где мы видим структуру, в которой указано, что этот, эта компания на Facebook имеет страницу и имеет рекламный аккаунт. А, нам эта страница сейчас не нужна. И способ удалить ее быстро. Это вот эта кнопка. Обратите внимание, здесь нет всплывающих уведомлений и прочего а, насчет 14 дней. Страница исчезла полностью с привязки бизнес-аккаунта. То же самое можем сделать в разделе управления eh, компании, настройки компании в бизнес-менеджере. Но можно сделать это и отсюда. Вернемся на страницу настроек и посмотрим, изменилось ли что-нибудь там. Обновим страницу. Сейчас перейдем в раздел роли на странице и посмотрим, что у нас здесь осталось. Как видите, страница стала обыкновенной. То есть без привязки к бизнес-менеджеру мы легко можем ее удалить, как обычную страницу. И у нас не будет отсрочки на 14 дней. Переходим в раздел «Общий», чтобы это сделать. Переходим в раздел Удали страницу». И нажимаем «Навсегда удалить страницу». Подтверждаем. И вот страница удалена. идем к другой странице, которую нам необходимо удалить. Ждем, пока загрузится. переходим на раздел настройки сразу переходим в раздел общие удалить страницу а сюда удалить страницу подтверждаем страница удалена На этом все. Надеюсь, вы поняли, как удалять страницы обычной страницы, привязанные к бизнес-менеджеру, всю последовательность и проблем с этим не возникнут. Оставляйте комментарии. Если есть какие-то вопросы, обязательно отвечу. С вами был Алексей Старцов. До новых видео. Большое спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно, и что-то вы сможете применить в своем бизнесе. Либо в настройке рекламных систем.